Сегодня День памяти Святого Болгога и Иоанна Могослова и святителя Тихо, Патриарха Московского и Северсия, мне хотелось вам сегодня напомнить проповедь отца Иоанна Христианина, которую произнес он ровно 30 лет назад. Если я говорю языками человеческими и английскими о любви не имею, то я мель звенящая или кингва звучащая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы представлять, а не любви, то я ничто. А теперь пребывают все три – вера, надежда любовь. Но любовь из них больше. Первое послание апостола Павла, Коринфея, глава 13. Друзья, сегодня день представления святого апостола и евангелиста слова слова. И сегодня же день прославления святили Тихона, Патриарха Московского и Всероссии. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов первое звено неразрывной цепи благодатного преемства от самого Господа Иисуса Христа в первом деле христианства. И звено последний, Святитель Мученик Тихо, на 20 столетий удаленной от дни предувания Христа Спасителя на земле. И не возникнет у нас вопросов. Почему так соединил Господь двух избранников Своих здесь, на земле? Не едином ли сердце, не едином ли умом жили они, хотя в разное время и в разных условиях. Не единым ли тело испол испол исполнили, живя на земле, чтобы средиться вечности и на земле память людей. Посмотрим пристально на жизнь и почерпнем из источника их Апостол Иван чистотой действенной души так возлюбил Господа, что никакие земные привязанности не отяготили его в жизнь. Он подал Богу сердце свое, полное ароматов чистой и святой любви, только к нему. Совсем юным он оставил дом Отца своего при показе идея и откликнулся на проповедь в притечи Христову, призывающий людей Божьих приготовить путь к Господу, прямыми сделать и ему. И Иоанн сам встал на этот путь в ожидании грянущим за крестителем, который будет крестить вас Духом Святым Иоанном. И вот Святой Иоанн Петечик указывает ученикам своим некою и говорит вот Агнус Божий, который берет на себя грех мира. И послушно слову действительного учителя, действительных учеников, оставляет Иоанна Петечик, чтобы идти за величайшим действием, и учителем, и Спасителем Своим, последовал Иоанн за Христом, и все оставил ради него, и дом родной, и Отца, и мать, и тихую спокойную жизнь рыбака, он пошел по Богу житейскому морю, неведомым до сих путем, неведомую обетованную землю Царство Небесное. Так в первом веке в присутствии Христа загорелось сердце Иоанна. Но не так же загорелось. Сердце Василий Василия Гелавина, от Израиля в стране, в холодной России, через 19 столетий, прошедших со времени подвига Спасителя и трудов Иоанн Козлова. Тринадцати лет Василий оставляет очень дом ради учебы в духовной и в уже в родительском доме уязвило сильное сердце Львовю к Христу, заповедям его, Его церкви, и шутливо, уважительное прозвище Архией. Данными ему семинаристами, пророчески зрит жизненный путь праведника сам его начало. И как Иоанн отдал Богу сокровище нерасхищенное действенное сердце свое, так и Василий принес тот же дар Богу, и с любовью, как дар святой, принял Христос, преданность юных сервец. В свое время возлюбил Иоанн Христа всей душой тело прилюдился к Нему и не был от Него до конца пребывания Христа на земле. Это были три года Его Академии, где преподаватель стал сам Божественный Учитель, где живое слово Нового Завета являлось видимым образом. Иоанн Богослов, один из трех великих, узрел славу преобразившегося Христа. Иоанн лежал на перстях Спасителя на последний вечери в Сионской горнице, где снитается пасхальный Агнец Ветхого Завета, законополагая на веки Христом, Агнус Рожен, Новый Завет с людьми в его крови. Это было время, когда прямоугольный камень Христос закладывался в основание Святой Православной Церкви, а первые ученики Его стали первыми учителями и апостолами этой Церкви. Сердце ученика, присмолной любовью, сливается воедино с сердцем Божественного, Учителя, и нет тайны сокровенного ученика. Вся жизнь Божественного учителя, все его дела, вся непостижимая глубина нового учения отверзает с сердце юноший Юноша Иван за три года пришел в миру возраста Христова, созрел до полного самоотвержения, чтобы жить только в году, созрел для служения Богу и людям, созрел для крестного апостольского пути, став для всех всех. Прошел 4 года Академии будущий патриарх Тихо, тогда еще юноша Василий, И его взросление прошло у умом Спасителя, в лоне сильной православной церкви. И новое уважительное прозвище «Патриарх», полученное им от академических друзей и оказавшихся правительственным, говорит нам о образе его жизни в полном И Василий воспринял свою чистую свободу душою любовь Христову. И согретые лучами, он, как апостол Иоанн, созрел до полного предания себя, волю Божию, созрел до готовности идти туда, куда позовет его Господь, и испитать на чашу, которую готовил Бог. И он сделал свой первый шаг за Господом на крест, преклонив 26 лет, выявил под три высоких монашеских обеда детства, нищеты и послушания. И родился монах Тихон которого началась новая жизнь, с первого до последнего дня отданное служению Богу, служению Русской Православной Церкви. И через шесть лет он стал уже епископом. И епископство было для него не сила, почет и власть, а дело, труд и боль. 31 год он стал отцом отцов. любящие Бога сердце его исполнилось любовью и чуткостью зашивочно увлекает любовь к Божию в сердца посла. Таково свойство любви. Ведь и по слову апостола, и в английском Иоанна Богослова Бог есть любовь. Приведу один, на первый взгляд, незначительный пример в жизни святителя Тихона, только год, вступившего тогда на высокое архиерейское служение. Всего год пробовал свидетель Тихона в своей первой казни, но когда пришел указ о его переходе, город наполнился с Плачь, плакали православные, плакали униатры католики, которых тоже было много на полщине. Город собрался на вокзал провожать так мало у них послужившего, вот так много ими невозглавленного архипастора. Народ силой пытался удержать отъезжающего владыку, сняв поездную обслугу, а многие просто легли на полотно железной дороги, не давая возможности увести от них драгоценную жемчужину православного архиерея только сердечное обращение самого Владыки успокоило народ. И такие прогулки сопровождали святили Тихона во всю его жизнь. Плакала православная Америка, где и поныне его именуют апостолу православия, плакал древний Расслабий, плакала Литва, расставаясь с архипастолем, ставшим для них родным отцом. О, угодника Божия, святой апостол и Иоанн Пугасаков. И первосвятитель Тихон многими болезнями и трудами потрудились по благовестии Христовой. Любовь этих учеников своему Божественному Учителю оказалась сильнее страха перед врагами. Они так возлюбили Господа, что прошли крестным путем, зашли на крест и распяли себя и жизнь свою. Они жили не для себя, но для умершего за них и воскресшего. У Креста Спасителя, состраживающего ему, Ивану. Только Его, беспредельно любящего сердца вручил Спаситель Мать свою усыновить Ему ей. Любимому ученику, любимую Мать, вручает Господь на заботу о ней и до конца его дней. У креста, подлежащего Русской Православной Церкви, невеста Христова на земле, поставляется святитель Тихон, принимая в грозные годы безвременно на Руси подвиг патриаршем служения. Вину ученику, Богу и вину невесту Свою вручает Господь на заботу о ней и сохранение. А время было такое, когда все и всех охватила тревога за будущее, когда ожила и разрастала злоба, и смертельный голод заглянул в лицо трудового люду, страх перед грабежом и насилием проник в дома и в храмы, предчувствие всеобщего надвигающегося хаоса и царства Антихриста объяло Русь и под гроб орут, под стекут поставляется Божий рукой на патриаршем престол первого Тихон, чтобы взойти на свою уголков и стать святым патриархом-мучеником. Как слезно плачет новый патриарх пред Господом за народство, за церковь Божию, Господь, сыны российские, оставили заветного, разрушили твои жертвы, стреляли по храму и Кривновских святыня, Избивали священников твои, и он же произнес ответ Господа, звучащий в скорбноему сердце в это тяжкое время восшествия на кресло. Иди и разыщи тех, ради коих еще пока стоит и держится русская земля, но не оставляй и забывших овец, опреченных на погибе, на закладе, потерявшись отыщи, умным возврати, пораженную перевяжи. «Спаси их по правде!» «Пастырь дом, узрел Господь!» Но не хватит нам с вами времени, чтобы перечислить все трудные и подвиги, но не вспоминаем святых мужей. Оба они принесли проповедь Евангелия Христова в самых жестких, страшных условиях, окруженные один злобой языческого мира, другой страшным весовской злобой, отпавших от истины ногу боговатства. Гонение Нерона — новую религию, подвергло апостола многим мукам. Он испевал яд. Он горел в котле с кипящим маслом, но оставался негодим. Донение нового богоборца XX века подвергло святейшему патриарху Тихона мукам несравненным. Он горел в огне духовной муки ежечасно и, и терзался вопросами. Доколе можно уступать изборной власти? Где грань, когда благо церкви он обязан поставить выше благополучие своего народа? выше человеческой жизни, притом не своей, но жизни верных ему православных чад. О своей жизни, о своем будущем он уже совсем не думал. Он сам был готов на гибель ежедневно. Повторю, слова патриарха, которые все не раз слышали. Пусть погибнет мою в истории, сколько в церкви была польза". Вот мера Бога, вот мера истинного служения. Он идет во след, за своим божественным учителем до конца. Жизнь апостола Иоанна истощается. Уже написанным изгнальником, созерцающим розные видения на пустынных скалах Патмоса, последняя проческая книга о будущих суток церкви Генира. Ослабевший столетний старец, труженик Христов, говорит последнюю проповедь. Дети, любите друг друга, это заповедь Господня. Если соблюдете ее, то и довольны. Вот все учение, которое преподает от полноты любви и догорающий светильник Христов Подходит к концу отдых патриарх. Льется, льется на руси кровь лучшего. Истощается и его жизнь. И звучит его завет. Чарственно, все православные русские, все христиане, только на камне из сем, из зла добро созиртится неушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви, и неуловимо даже для врагов будет святое имя Ее и чистота подвига Ее чад и служителей. Следуйте за Христом, не изменяйте им, не поддавайтесь искушению, не убейте в кровь отмщения и своих дух, не будьте побеждены злому. Побеждайте зло добро, Христова любовь и незлобие к врагам, последние проповедь патриарха. Послушные приказания учителя Иоанна ученики, живым засыпали его земных прах. ближайшие сподвижники патриарха хоронят свой превосходителей мученика, отшедшего в радость вечности. Проходит мало дней и Иоанна-Ученики, открыв могилу, не обнаружили тело Иоанна. Могила опустела, торжество любви и детства, дыхание смерти не угасило улыбеневшей любой. Прошло только 67 лет, и могила патриарха-мученика тоже опустела. Святые мощи его даровал Господь России укрепление ее на подлежащие трудные времена. И как некогда украинным испытания возвал. Господь Спаситель, свидетели Тихона, так и ныне послал Он Его в помощь земной воинствующей церкви. Вот, други наш. надеюсь, мне удалось ответить вам на вопрос, почему в один день судил Господь праздновать память двух Своих чар избранных? И кто ныне, вникнув в жизнь двух Божьих людей, живших в первом и двадцатом веках, дернет теперь сказать, что закон Божий дал и для всех? И не на все времена, если они, эти два примера, свидетельствуют нам сегодня, что все всегда возможно верующим и будущие сердцем. Ибо Господь и вчера, и днесь, и навеки тот тоже. у ног Его никому не тесно, от первого века Его пришествия на землю до последнего, и равные награды ждут работавших Ему в первый час и в последний. «Припадем же и мы с вами». Возлюбленные мои, как Господь, припадет с любовью и мольбой, с верой и надеждой, и не построит Господь в любви нашей, веру крепит, надежду оправдает. Не забывайте, дорогие мои, что теперь убывают все три вера, надежда любовь, но любовь из них больше. Аминь.